приветствую приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать столбики с одним накидом. Я предварительно набрала цепочку из 8 воздушных петелек и сейчас вам хочу показать, как вязать прямыми обратными рядами столбики с одним накидом. У вас набрана цепочка из 8 воздушных петелек и еще помимо них набираем Две воздушные петельки подъема. Теперь делаем накид на крючок. У нас на крючке получается накид и одна петелечка. Вводим крючок в третью петелечку. То есть от крючка отсчитываем 3 петелечки. В третью вводим крючок. Захватываем рабочую ниточку. На крючке у нас три петельки. То есть петелька, накид. И петелька теперь снова захватываем рабочую нить и продеваем через первые две петельки от основной рабочей ниточки теперь у вас на крючке две петельки захватываем еще раз рабочую ниточку и через две петельки снова продеваем рабочую нить таким образом мы провязали две петельки подъема и столбик с одним накидом. Повторяем, делаем накид, и в следующую, в следующую петельку вводим крючок. Захватываем рабочую ниточку. У вас на крючке петелька накид петелька. Захватываем рабочую нить, и сквозь две первые петельки продеваем рабочую нить. На крючке осталось две петельки. Снова захватываем рабочую ниточку и сквозь две петельки Продеваем рабочую ниточку. Мы провязали с вами два столбика с одним накидом. Повторяем, делаем накид, следующую петелечку. Продеваем крючок, захватываем рабочую ниточку. У нас на крючке петелечка, накид и петелечка. Захватываем рабочую нить через две первые петелечку и накид. Продеваем рабочую ниточку. Еще раз продеваем рабочую ниточку через оставшиеся две петельки. Накид, вводим крючок, захватываем рабочую нить, захватываем еще раз рабочую нить, продеваем через две петельки, еще раз захватываем нить через две петельки. Накид, в следующую петелечку вводим крючок, захватываем рабочую нить через две петелечки и еще раз захватываем нить через две петелечки. И так делаем 8 раз всего. Можете отсчитать количество столбиков. То есть мы с вами провязываем сейчас 8 столбиков. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Накид вводим следующую. Делаем седьмой столбик через 2, через 2. Накид и последнюю петельку. Делаем 8 столбик с одним накидом через 2 петельки через 2. Мы провязали с вами 8 столбиков с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петельки подъема и разворачиваем. Мы с вами провяжем сейчас второй ряд столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки подъема мы с вами провязали. Делаем накид и первую петелечку нашего ряда. Вот пропускаем 2 воздушные петли в третью петлю. Мы с вами снова вдеваем крючок, захватываем рабочую ниточку. У нас на крючке 3 петелечки: Петля, накид, петля. Захватываем рабочую нить, пропускаем через 2 петельки первые. Снова рабочую нить через 2 вторые петельки. Накид. Следующую петельку обязательно за обе стеночки. Вводим крючок, захватываем Ниточку у нас на крючке 3 петли через 2 петли рабочую нить пропускаем. Снова накид и этот накид пропускаем через 2 петелечки вторые. Теперь сделали накид. Следующую петелечку вводим крючок, захватываем рабочую нить. Образовалась третья петелечка. Пропускаем рабочую нить через 2 и второй раз через 2 петелечки. Мы провязали с вами 3 столбика с одним накидом. Не забывайте, что в столбиках без накида мы с вами провязывали одну петелечку подъема в конце ряда. Со столбиками с одним накидом мы с вами провязываем две петелечки воздушные подъема. Снова делаем накид, следующую петелечку захватываем рабочую ниточку. Через 2 петелечки рабочую ниточку пропускаем. И снова захватываем через 2, пропускаем рабочую ниточку. Мы провязали с вами 4 столбика с одним накидом. Делаем накид, следующую петелечку вводим крючок, захватываем рабочую ниточку, делаем петлю. И снова рабочую ниточку через 2 петелечки пропускаем. И снова через 2. Накид, следующую петелечку захватываем через 2, через две накид в следующую петелечку через 2 через 2 и снова делаем накид мы с вами провязали 7 столбиков с одним накидом 8 вот он у нас в уголочке спрятался мы снова ныряем за две стеночки вот так вот захватываем 2 стеночки обязательно вот так вот будет немножечко неудобно но вы Поверните для себя, постарайтесь, так сказать, пропустить через две стеночки. Захватывайте рабочую ниточку и последняя через две, через две. Таким образом мы с вами провязали 8 столбиков с одним накидом. Теперь мы, дойдя до конца ряда, снова с вами набираем 2 воздушные петельки подъема и разворачиваем наше вязание. Находим третью петелечку от крючка, вот он наш первый столбик, делаем накид и в него ныряем крючок, вот так вот вводим. У вас на крючке три петелечки, через две пропускаете рабочую нить, снова захватываете рабочую нить, пропускаете через две, накид, следующую петелечку за две стеночки, за обе, захватываете рабочую нить, через две, через две. Таким образом вы продолжаете нужное вам количество, так сказать, петелек набирать в начале цепочки, затем провязываете, сколько столбиков вам нужно прямо, набираете 2 воздушные петельки, обратно провязываете столбики. Обязательно первый, второй и желательно третий ряд считайте количество столбиков для того, чтобы у вас получился, так сказать, прямые обратные ряды, ровное полотно. То есть, если вы сначала набрали, так сказать, 12 воздушных петелек и провязали 12 столбиков, во втором ряду точно так же провязываете 12 столбиков. В третьем ряду 12 столбиков. А в четвертом ряду вы уже увидите, сколько у вас столбиков, и у вас будут столбики идти. Так вот, аккуратненько, аккуратненько, вы увидите уже, сколько у вас количества. Они идут вот так вот друг над дружкой, красивенько. Поэтому... Я надеюсь, что вам осталось все понятно, не забывайте делать две петли подъема в конце каждого ряда, или переверните в начале, делайте каждого ряда, то есть как вам удобно. Я надеюсь, что вам все осталось понятно, понравился мой видеоурок сегодняшний, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пока-пока!